Алиэкспресс. Одна из крупнейших торговых площадок Китая, где собрано великое множество товаров от разных продавцов. Сегодня я собрал для вас 10 крутых товаров, которые тебя несомненно заинтересуют. Все ссылочки вы можете найти в описании. Поехали! Пока самозашнуровывающиеся кроссовки не пустили в массовое производство. Лентяям приходится как-то выкручиваться. Один из доступных способов – это магнитные замки для шнурков. В них нужно пропустить шнурки и завязать их как вам удобно, а потом вместо расшнуровывания просто разомкнуть защелку. Магниты держат крепко, отзывы хорошие. Держатель Монопод выполнен в форме кастета. Отлично держится в руке, легко маневрировать и не выпадает из рук, как обычная палка монопод. Подходит для GoPro и CJK всех поколений. Выполнен из легкого пластика, поэтому не считается холодным оружием. Хотя, если примотать впереди кусок свинца, то эта штука будет не хуже реального кастета. Зубочистки продаются в неудобных коробочках, из которых их бывает очень сложно достать. Всякие декоративные подставочки тоже не панацея. Часто зубочистки рассыпаются и вытаскиваются сразу по несколько штук. Эта простая подставка работает по другому принципу. Ее нужно заправить зубочистками, а затем немного приподнять крышку, и услужливый человек подаст вам одну зубочистку. Быстро и удобно. Если вы любите время от времени вспомнить детство и поиграть на эмуляторах старых приставок или зарубиться в более свежие хиты, то вам не обойтись без джойстика. Полноразмеры таскать с собой повсюду никто не станет, поэтому идеальным вариантом будет вот такой портативный геймпадик, подключающийся по Bluetooth к айфонам, Android смартфонам и даже ПК. Нет силы размешивать сахар или сливки в утреннем кофе? Тогда эта необычная чашка просто создана для вас. На одной из ее стенок располагается небольшая подвижная часть, которая вращается с помощью электромагнитов подставки, включается кнопкой, заряжается от USB, кабель идет в комплекте. Новое оригинальное устройство, предназначено для проецирования изображения с экрана смартфона на участок ровной поверхности что позволяет значительно увеличить его размер и насладиться просмотром видеороликов в гораздо более комфортных условиях. В дополнение ко всему, он способен усилить звук, воспроизводимый динамиком смартфона. Многие из нас редко работают с ноутбуком за столом, предпочитая расположиться в кресле или даже лежа на диване. В этом случае компьютер приходится упирать в колени, что не совсем удобно. Но зачем нам мучиться, если есть такие замечательные подушки-подставки? Они уже имеют правильную форму, и позволят вам принять любое удобное положение, совместимо с моделями ноутбуков вплоть до 15 дюймов. Из запутающихся кабелей рабочее место никогда не будет опрятным, с этим нужно что-то делать, например, воспользоваться клеющимся к поверхности стола или стены-органайзером, который позволяет намотать длинный шнур или закрепить на нем разъемы различных кабелей, в комплект идут две штуки. Этот модный гаджет – Удовлетворит потребности не только аудиалов, но и визуалов тоже. Увидеть звук вам поможет интересная особенность. Внутри портативных танцующих колонок находится прозрачная колба с водой, внутри которой танцуют фонтаны. В такт играющей музыки разноцветные фонтаны прыгают и танцуют. Если играет динамическая музыка, то веселее двигаются фонтаны, а чем громче, тем фонтанчики выше. Благодаря этому устройство является модным и стильным украшением дома.